Было бы странно, если бы приехали эти. Эти не приезжают, эти с флагом. Они, ставят. они ставят флаг, они мажут. Да, то есть это аплодисменты. Это очень короткий миг. И дальше они приезжают. Почему? Потому что у них возникает...